Всем привет, с вами я Малахов Алексей и сегодня в видео мы сделаем устройство для проверки блоков питания и другой всякой всячины, по-другому говоря, страховочную лампу, так как превью нет, давайте сразу перейдем к изданию устройства, для этого нам понадобится вилка, розетка, кабель на 220 вольт, патрон, ну и сама лампочка. Но на самом деле можно было бы уменьшить количество компонентов, а точнее можно было к лампочке просто подпаяться проводами и все, не используя ни вилки, ни розетки. А далее подключаем все по схеме, которую нарисовал в Paintе. А сейчас самое время забатить на донат. Если вы хотите помочь каналу, ссылочка на донат в описании под видео. Ну вот мы и закончили изготовление нашего устройства. Давайте проверим уже его. Вставляем розетку обычный блок питания, не имеющий неисправностей. И видим, что нагрузка работает просто отлично. А теперь давайте мы сымитируем замыкание. Замыкание будем имитировать при помощи вилки. Замкнуто через провод. И видим, что у нас начинает светиться лампочка, но при этом никаких искр нет. А почему же так происходит? А потому что во время замыкания лампочка выступает в роли нагрузки и берет напряжение на себя. Ну а видео подходит к концу. Я постарался его сделать максимально информативным и полезным. Вы бы видели, насколько много материала я вырезал. Ну а если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В дальнейшем я постараюсь чаще снимать видео. На данный момент у меня есть еще два недоснятых видео. Одно из них про создание семисегментного индикатора своими руками, а второе про починку налобного фонарика. Но во время съемки второго видео, модуль защиты от переразрядки и перезарядки аккумулятора. Благополучно сгорел. Если вам интересен конкретно этот момент из видоса, я могу его опубликовать отдельным видео. Ну все, видео подошло к концу. Всем удачи, всем пока.